всем привет сегодня я хочу вам показать как я делал один заказ для чпу заказчику значит нужно было сделать ножку с определенными размерами и вот таким вот рисунком который я делаю и вы видите его на видео а, значит делаю я его в программе The Brush использую а, стандартные кисти в основном а, вот сейчас кисть Clay Blue Dub названия у них такие и вот настройки значит кисть настраивается интенсивность ползает небольшая и плавными движениями мы обводим первоначально вы видели как я делал сделал контур этого цветка ну, а потом уже идет его детализация. Видите, я обрисовываю контур сначала. У меня есть, конечно же, референс, на который я ориентируюсь, смотрю и стараюсь максимально повторить то, что у меня есть на референсе. Второго монитора у меня нет, поэтому я сдвигаю а, всю программу в сторону, она позволяет это делать, и с правой стороны размещаю референс. Вот сейчас я применил кисть с помощью которой я немного подправил контуры а, изображения. Работа такого плана несложная, если знать инструментарий, программы. Ну и немного уметь рисовать, иметь пространственное мышление. Ну все это такие слова, которые вы слышали неоднократно. Главное, если вы не умеете и у вас есть желание пробовать, начинать. И у вас все получится. Эту ножку я делаю, получается, второй раз. Первый раз я сделал, но там заказчику нужно было изменить параметры изменить нужно было размер была болванка 50 на 50 сначала миллиметров значит зачем зато затем заказчик поменял размеры болванки 45 на 45 миллиметров и 410 в высоту и э, внизу этой ножки там где завитки там сейчас как раз туда и направляется кисть там тоже нужно было изменить рельеф уже но ну, рельеф исправить не удалось и поэтому пришлось переделать полностью всю ножку и я решил записать видео заодно <coughs> оно видео не сначала то есть я пропустил как я делал болванку болванку я делал в 3d максимум То есть максимально упрощенную баланку делал, чтобы выдержать контуры все линии, которые идут по этой модели. И затем уже ее перекидывал в программу с браш И здесь усилил немного плотность сетки. Примерно до двух миллионов полигонов и значит применяя различные кисти несмотря на референс я делаю нашу деталь значит вот это вот тоже одна из стандартных кистей дам стендарт настроена таким образом чтобы делать э, разрезы в общем тонкие линии углубления и э, примил я к ней одну из настроек курмод на, на видео это все видно вот здесь курмод и его настройки строк здесь различные настройки значит чтобы ровно вести линию здесь настройка lazy mouse то есть я поставил 15 можно поставить больше и чтобы править саму линию нужно за эту интенсивность выставить на 0 если этого не сделать она будет сразу же делать углубление и саму линию ровно выставить не удастся ну, то есть вот этой кистью dm стендер по краям я сделал убавление но вначале я сделал вот эти вот выпуклости на модели тоже стандартная кисть стендер она так и называется и кур То есть сначала я по контуру нашей модели. Вот здесь я камышкой делаю Правил эту линию. Ну вот видите, как я веду, но немного криво получается. Забыл лейзи маус включить. Вот ну, сейчас. Исправил я положение, еще сильнее сделал Лейзи Маус. И таким образом взять интенсивность на 0 и правим нашу будущую линию ну а затем кликая на саму линию получается углубление значит здесь я применял кисть видите я проверяю различные альфы здесь вот можно настраивать выбрал Нужно альфу и выбрал стендард кисть. Я снова провожу линию, и здесь должно быть углубление между этими двумя элементами модели. на модель такого плана ну, без создания ну, болванки там технических подробностей, то есть каких, как, каким размером она должна быть, как ее там выставить, когда делаете в 3D Max, ну, по времени заняло примерно часа 2 лет, может меньше. Не знаю каким образом можно на такого плана модели сделать вортками. Там вероятно можно такое что-то сделать но... но времени придется потратить достаточно а здесь программа такая что обычными кистями Одна из кистей я делаю здесь вот. должен быть мягкий переход от центральной линии к ножке к нижней части ножки вот. наращивая здесь высоту потом применяя кисть сглаживание очень быстро все можно сделать Можно, конечно, такого плана модели делать 3D Maxi, но там тоже это все проблематично. А, применяя модификатор TurboSmooth можно добиться примерно таких результатов, но долго это все очень. Ну а здесь, а здесь и сам я видите, все очень быстро получается. Ну интерактивно. То есть в любой момент я могу что-то изменить, по мне. Вот сабдивы это увеличение плотности сетки. В любой момент я могу откатить этот полузунок назад и вернуться к более слабой сетке. Если нужно, допустим, где-то сделать сглаживание. А и если у вас будет слишком плотная сетка, то сглаживание э, будет тяжеловато им воспользоваться. Чтобы им воспользоваться, нужно сабдивы уменьшить. Сабдивы ⁇ это плотность сетки. После того как я закончил работать с кистями с настроенным курмод нужно в некоторых местах где-то использовав клавишу Shift, которая превращает любую кисть, в кисть сглаживания, пройтись и посмотреть всю модель, чтобы выглядела. Плавно, красиво, не было острых углов каких-то, не сглаживая, не применяя, допустим, стандарт, где-то увеличивая углубление, где не удалось сделать с помощью мод то и все вручную подправить. Кистями, которые я пользовался в этом конкретном проекте, это был Standard, Damp Standard, Move, Clay клей Clay и Pinch в некоторых местах. Также использовал High Polish, который делает поверхность, то есть делая, ну, определяя какую-то выпуклую часть она старается эта кисть старается сделать ее плоской то есть превращать в плоскость также trim dynamic который используется в некоторых также участках модели для удаления каких, каких выпуклостей модели что же, видео подошло к концу. Спасибо, что смотрите мой канал. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.